Хотя бы этот бонус мне уже предоставили. Уже спасибо, разработчики. с вам специально для тебя здесь и сейчас в игрушечке Mortal Shell на канале Ура Игра. Мы играем этот трек, просто обалденный трек. Тра-та-та-та-там, друзья, наконец-таки братишка Scratch решил немножечко разнообразить геймплейчик и в контентик на своем канале. И решил запилить видосик по совершенно новой экшен-рпгшечке под названием Mortal Shell. Прошу любить и жаловать. Ну а перед началом видосика, как обычно, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными видосами по самым разным современным видеоиграм. Ну что ж, ребятки, сегодня у нас в эфире будет первый обзор, кратенький обзор, да, на геймплей и на возможности этой игрушечки. Посмотрим, что же данная игра нам предоставляет, посмотрим, насколько же она крутая, посмотрим, сколько в ней интересного и годного а, контентика. Все зритель, специально. А для тебя, конечно же, ну я и сам не прочь посмотреть РПГ-чку, потому что я ярый фанат РПГ жанра Ну что ж, ребятки, начинаем у нас в эфире Mortal Shell Смотрим начальные заставочки Вот такой вот у нас типок, я смотрю, да, интересный, странный, странный какой-то Похоже он мертвый, да, какой-то, типа человек какой-то или вообще какой-то инопланетянин, не пойму так, ну мы, мы, значит, просыпаемся, мы лежим в какой-то луже, да, нас закинули в какие-то кало как обычно в самом начале игры, но выглядит оно, я вам скажу, даже без одежды, без всего, да, мы без одежды, без всего, как вы видите, неплохо тогда, интересненько, футуристичненько, ладно. Что ж, вот в каком-то мы непонятном склепе оказываемся, или не склеп ли, это какой-то, ребятки, разрушенный старый храм, и давайте уже потихонечку начинаем двигаться. Ой-ой-ой-ой-ой, как же здесь воняет. Черт побери! Куда я попал вообще? Пробудился я, значит, от сна от крепкого. И теперь мне необходимо разобраться, что здесь вообще происходит, что, что за планета, куда я попал. Так, бегать мы тоже можем замечательно. Давайте проходим. Ой-ой-ой, двери сами открываются. Даже ничего не надо юзать. Отлично. Вот это мне уже нравится. Так, я вижу какие-то тени впереди. Я вижу какую-то тень. Кто ты такой? Так, нам тут, значит, подсказывают, А вы унаследовали способность окаменения. Окаменение оберегает тело, но легко пробивается физическим уроном. Удерживайте control, чтобы окаменеть. Так, ну что ж, давайте попробуем так, control. Ой-ой-ой, окаменел. Секундочку, нам, нам там подсказочки, смотрю. Опачки. Нам там, смотрите, подсказочки дают, вот там да, в правом углу экрана. Типа, когда можно сделать у нас уклонение. Так, секундочку, там что у нас такое, давайте смотрим. Перекат. Ага, два раза, если мы на пробел нажимаем, то это резкий перекат у нас получается, да. Короче, чем-то, если честно, напоминает сразу же вот сначала именно серию Dark Souls, да, что мы также сможем уворачиваться, также сможем парировать удары, да, противника. Раз. Ой, я не смог увернуться. Ой-ой-ой, успел. Да, здесь вовремя главное, ребят, называть. Давайте проверим контрол. Окаменение, а по окаменелости По нашей нам, когда бьют Нам ничего, ребятки, не наносит И вот там, вот, смотрите, в левом углу экрана Есть, я так понимаю, откат этой способности Как только он откатывается Мы можем опять применять окаменение И вот таким вот, ой, что это с нами? Что-то я не понял, кстати, окаменение действует до тех пор Пока мы не отожмем Клавишу uh, Ctrl Ну что ж, принято, понято, идем дальше Куда нам надо идти дальше? Выводите у меня уже Из этих странных злачных мест ты кто такой? Так, что-то он мне предлагает, я так понимаю. А смотреть статуя? Давайте посмотрим на статую. Так, что ты там нам предлагаешь? О, так это же рубала, отлично! Рубала нам точно пригодится, потому что это, черт возьми, РПГшечка в РПГшечке. А тем более в экшен РПГшечках по-другому не бывает. Ведь мы должны прокладывать свой путь только с помощью какого-нибудь эпического рубала. Как, например, вот то, что нам дали. Но я не, я не думаю, что оно у нас эпическая, обычная какой-то ржавый меч. А, ваше оружие освещенный меч, тяжелый клинок а, с пустой нишей в центре. Так, ясно. Инвентарь какой-нибудь есть. Да, друзья, инвентарь у нас также есть. Давайте посмотрим снаряжение. Оболочки какие-то, я смотрю, у нас туда. Справочник. Да, можно все почитать, можно все, ребятки, поклацать. Так, проще, это на Куна Е, кто играет с клавиатуры переключается. Так. А я не вижу, где мой меч-то в снаряжении Почему он здесь не отображается, какие-то просто пустые слоты Ага, расходники Ага, ну во, во всей, по идее, во, во всей вот этой пачечке должен он отображаться Но, к сожалению, не отображается Ладненько, принято, понято Идем дальше, что я могу сказать Да, здесь мы закончили, выдвигаемся дальше Опять, ребят, вижу какого-то, я смотрю, соперника Так, ну что ж, уклоняться мы научились а Броню мы на себя ставить научились И вот теперь мы умеем делать вот такие ударчики Плюс у нас, ох, это удар, смотрите Удар другой частью меча. Так, это, это тоже какой-то сильный удар. Ага, несколько, ребятки, ударов. Несколько анимаций есть. Либо так, либо вот так. Так, окаменение в атаке. Давайте посмотрим. Окаменеть можно почти всегда даже в ходе атаки. Экспериментируйте с окаменением а, в разные моменты боя. Давайте попробуем в разные моменты. Сейчас мы поэкспериментируем в, про в процессе атаки. Так, у нас, значит, левая кнопка, кнопка мыши. Удерживайте Ctrl, чтобы окаменеть. Ну, в принципе, все принято, понято. Да, это сложно Так. Концентрация. На тап мы можем сконцентрироваться. И мы можем окаменеть. Так, окаменеем. Удар. Раз. Так, секундочку. Секундочку. Мы же можем уворачиваться. Да, отлично. Так, уворачиваться. Хоп. Увернулись. Тихо, каменели. Да, ребятки, можно каменеть спокойненько. Так, тихо-тихо-тихо. Главное это вовремя уворачиваться от этого типа. Давай, пробуй, пробей. Не получается у него пробить. Ну, хотя когда мы каменеем, тогда не получается. А так вообще-то надо постоянно парировать удары. Успел, каменел я вовремя. И навалял этому типу. Нет, не навалял сейчас. Так, откатываемся. Можно назад перекатики делать, влево-вправо. Раз. Кстати, выносливость на это не тратится. Так, да что ж такое-то? Попробуй пробейка. Да, ребят, мы можем каменеть. Главное, это вовремя зажимать клавишу контрола. Отлично. Ну что, попытай свои счастья. Победи меня в этом бою. Раз. Не пробил. А я пробью. Сейчас так, тихонечко, тихонечко. Раз. Не всегда он у нас умеет уворачиваться. Успевает уворачиваться. Вот сейчас успел. Кстати, так, когда мы один раз прожали, даже если мы быстро прожали на контрол, uh, то тогда, то тогда... Сразу же запускается откат. Давай, по попробуй пробей. А теперь получает. Да что ж такое, а? Не получается у меня от него вернуться. От его атак. Мы тебя сегодня победим? Нет? Я уже несколько раз применил, но почему-то меня дальше не пропускают. Так, увернулся. Отлично. Да, я думаю, это начальная стадия. Где нам пока что показывает, как можно, какие возможности данной игры. И пока что нас игра щадит. Да. Два удара нанесли. Увернулись. Раз, два. Да. Опять я попытался окаменеть Но нужно, ребятки, когда каменеешь Зажимать клавишу, иначе <coughs> Иначе у нас прям сразу откатывается Наш с вами окаменение, то есть смотрите какая тактика То есть зажал, окаменел И только после этого дождался, когда По тебе нанесут удар, после этого можно смело Отжимать, так ладно, идем дальше Наш сухощавый друг Да, ребят, реально сухощавый наш друг получается Такой, секундочку, так, секунду Вот это вот отличная поза прям Для того, чтобы здесь сделать скрин так, ну что ж, нам предлагают подойти подальше и взять вот этот вот предмет, который здесь находится. Что это такое? Давайте посмотрим. Так, мы взяли какой-то знак смертности. Он привязывает душу. Так, так, так, знак, привязывающий душу к миру смертных. Давайте посмотрим. Нам что предлагает его просто поменять каким-то образом. Что-то я не вижу, где он. Но у нас уже сейчас стоит знак смертности, я так понимаю, его, наверное, как-то можно использовать или что-то с ним сделать Давайте почитаем, так, используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует а, использовать 10 раз, чтобы больше узнать об этом предмете Знак, привязывающий душу к миру смертных Расходник 1х, я так понимаю, на днерочку да, мы его можем использовать, или на что? 1х мне пишет, на что его использовать-то можно? На какую клавишу? На X или на что-то в этом роде. Так, знак смертности, я понял. На что его использовать-то? На среднюю кнопку мыши не получается. На правую кнопку мыши не получается. Так, а какая же кнопка мыши для этого предмета? Секундочку, что-то я не пойму. Так, для того, чтобы использовать предмет, нужно нажать просто на Q. Так, используем. Используем, ребятки, знак смертности. Используем знак смертности. Получает во время урон. Так, преобразуется в здоровье. А, ну все, это просто-напросто восстановление здоровья, я так понимаю, да-да-да. Просто восстановление здоровья. Возможность восстанавливать здоровье нашему персонажу. Все применили на себе знак смертности и идем дальше. Куда нам дальше можно пойти? Не пойму. Что-то здесь все везде закрыто. Ага, это это тот нет нет нет, ребят, похоже вот сюда надо пойти. Давайте пройдем сюда. Смотрим, что у нас здесь. Так, ну что ж, первый взгляд, друзья, очень мрачноватая игрушечка такая, да? У нас очень мрачные здесь коридорные уровни. Можно, как говорится, атаки делать с разбегу вот такого плана. То есть это когда мы жмем shift. И тогда у нас наш персонаж делает вот такие вот удары с разбегу сразу, с налету. Да, сейчас мы будем тестить, что я могу сказать. Давайте попробуем, где наш противник. Не вижу никого. Не вижу никого я. Возможно, кто-то сейчас должен появиться. Так, секундочку, здесь что-то светится. А, а все, что светится, все нам, как говорится, пригодится. Так, забираем, что это такое. А, знак смертности получили, друзья, да-да-да. А, полученный урон во время сражения, я так понимаю Или уменьшается, либо он а, Либо, короче, урон, который мы получаем Просто-напросто исцеляется Ладно, принято понято Идем в следующую локацию Что у нас здесь такое? Закрываются двери за нами Так, я понял И здесь у нас сейчас будет батл, да Так, это у нас босс Так, понятно Это у нас босс Нам предлагают нормально сейчас повоевать с этим боссом он тоже принял какое-то, ребята, каменение смотрите. Раз! Ударил он по нам, и мы по нему... Так, секундочку, уходим. Уходим вовремя от атаки. Уходим вовремя от атаки, так, отлично. Удар, но не прошел удар. Очень сильный удар прошел по нам. Так, успеваем уворачиваться, продолжаем биться с этим типом. Раз! Кстати, один раз, когда мы нажимаем на пробел, у нас легкое уклонение происходит. Он окаменел, и я окаменел Ха -ха -ха. Окаменел просто от ужаса Давай, давай, давай, пробуй, пробуй Еще разочек, еще разочек, родной Не попадает, какой-то он слоупочный Поближе подходи Ой-ой-ой, смотрите, пошло, пошло, пошло Неплохо так по мне он наносит Раз, успел, я увернулся Да, боитесь, конечно же, с игроками, точнее с NPC Будут достаточно серьезные сразу вам это говорю, потому что у меня уже практически здоровье на нуле. Кстати, фокус забыл поставить. Фокус-то я забыл поставить. Так, отлично. Он по мне вдарил, но вроде бы промазал. Уворачиваемся, уворачиваемся. Главное, это вовремя уворачиваться. Раз, промазал. Я тоже так могу. ой ой ой ой, -ой Смотрите, как жестко. Давайте при попробуем применить на себе знак смертности. А применили, но ничего не произошло. Почему-то. Да, я думал, у меня хп-шечка восстановится. А она у меня не, не хочет восстанавливаться, друзья. Первый босс Пытаемся первого босса мы убить сейчас. Что-то я не пойму, когда у меня будет восстанавливаться хп-шечка-то, да. Дайте мне восстановить. Вот он сейчас стоит, смотрите, в окаменелой форме. И пытается по мне пробить. У него вроде бы... Это хорошо, ребятки, получается. И он меня, смотрю, побеждает этот тем Да, сильно, сильно, достаточно мощный типок нам попался. Не получилось нам его вырубить, к сожалению, да. Но я, как говорится, сделал все, что мог. Ой-ой-ой-ой-ой, какие чудовища здесь плавают страшные. Ты что за чудище такое? Назовись! Откуда ты вообще здесь взялась? Я не думал, что здесь так глуб, глуб, глубоко. Мне вроде бы по колено. <с> и в итоге меня проглотило это странное а, чудище. Манга расходник. Используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует. Используйте один раз и так далее. Это, ребят, подсказочки у нас в загрузочках между уровнями. Да, ребятки, игрушка мр мрачноватая очень даже, мне кажется, да, и... Пока что, пока что, да, сложновато. Мне кажется, ребята, это тот же самый Dark Souls. Что за моды сейчас пошла делать экшен шки а, такими же, как Dark Souls? Я думаю, что из-за популярности, ребятки, а, а, игрушечки Dark Souls, у нас сейчас делают такие а, игры, очень даже сильно похожие, да, на эту игрушечку. Так, ну ладно, продолжаем дальше. Выгнали нас из того места, и мы опять просыпаемся, но уже с мечом еле-еле мы встаем а, с нашего места. Еле-еле поднимаем свою задницу, с, с, с превеликим, друзья, трудом мы ее подняли, прям очень медленно, почему так медленно, почему такое медленно сделали анимацию, я просто недоумеваю вообще, можно было побыстрее как-то встать, он, он реально вставал сейчас, ребят, секунд 10, наверное, это было эпично, Л ладненько, выходим, ребятки, я так понимаю, нам нужно здесь пролезть, ползем потихонечку, выходим, что-то как-то у меня реально, мой персонаж, как будто вообще сплошные кости, смотрите. У него даже плоти никакой не осталось, как будто ходячий труп какой-то, скелет, скелетон. О, мы можем даже на shift ползти быстрее, замечательно. Хотя бы этот бонус мне уже предоставили, уже спасибо, разработчики, Респектос вам. И уважуха, черт побери, без этого ускорения я бы, наверное, здесь полз минут, наверное, 15. Ёлы-палы, куда у нас коридорчик наш уходит, не пойму. Какая-то странная пещера на самом деле. Что за странная пещера и почему ее так мотает? Ты че человек, ты чувак, ты не можешь ползти равнее? Что-то тебя мотает как-то прям вообще не по-детски. Нужно ползти равнее. Ты откуда вообще э, выползаешь? Я не пойму. Из пещеры или из какой-то непонятной э, дыры? Так, мы похоже где-то, ребят, находимся внутри какого-то огромного тела. Смотрите, везде кости. Да-да-да. Мы где-то в, в огромном каком-то теле. Смотрите, так, ладно. Наконец-то мне дали возможность побегать. Это что за знак такой священный? Давайте посмотрим, что это такое? Что за значок? Что надо с тобой сделать? Значок, ударить по тебе мечом или что? Не пойму. Или здесь место, чекпоинт? Скорее всего, это, ребят, чекпоинт, да, этот значок указывает именно а на это большего применения я ему пока что не нашел. так, ладно, продвигаемся дальше, продолжаем, ребятки, играть Mortal Shell. у нас сейчас в эфире а сегодня специально для вас делаем первый обзорчик и покажем геймплейчик. но, ну, а вы зрители сами сделайте для себя выводы, стоит ли играть в эту экшн-рпгшечку в 2020 году или же а, нет. напоминаю, что игрушечка вышла совсем недавно и доступна сейчас, ребятки, уже для использования. все ссылочки я оставлю в описании. ну, а мы продолжаем. так, кто у нас там лежит? давайте пройдем посмотрим. Ты кто у нас такой? Это что за трупешник? Что-то все покраснело. Давайте мы попробуем, а, исследуем этот трупешник. Что это такое? Это какой-то, ребятки, доспех, я так понимаю, да? Который, наверное, сейчас наш персонаж на себя и постарается одеть. Да, я, похоже, ребят, превратился в совершенно в какого-то духа. Так. Только мне стоило прикоснуться к этому доспеху. И наш персонаж, я так понимаю, одевает его на себя, да, этот замечательный доспех. И теперь он становится чуточку по бронированию, неужели? Да-да-да, друзья, черт возьми, наш персонаж реально стал гораздо бронированнее, чем был до этого. Заполнена оболочка, неизвестная оболочка, нечто больше, нежели просто а, сосуд. Давайте посмотрим, что там у нас заполнило, какие оболочечки у нас есть. Вот, ребят, оболочка, а, я так понимаю, это у нас просто-напросто а, перевоплощение вот в такой Такую вот а, броню. Так, справочник. Не будем юзать. Отлично. Человек нечто больше, нежели простой э, сосуд. Ладно, я понял тебя. Одели мы, значит, костюмчик такой интересный. И выдвигаемся дальше. Посмотрим, какие испытания нас ждут в этой экшенной ПГшечке дальше. Что-то у тебя посвистывает, я смотрю. Бронька-то у тебя не смазана, надо бы смазать, зайти куда-нибудь к броннику. Ой-ой-ой, у -ой -ой. нас, похоже, ребятки выпускают в открытый мир, офигеть, так, что это такое, давайте смотрим. Грибочки, получен предмет мухоморчик, да, как, ребят, давно я хотел с... сходить за грибами и, наконец-то, мне выдали такую возможность в игрушечке под названием Mortal Shell, замечательно. Так что здесь такое у нас, а, взять какой-то отсвет что-то какой-то там отцвет тщетности. Отцвет тщетности почти не прозрачен. Знакомство. Так, и что? Надо бы, наверное, попробовать его поменять, этот ответ тщетности. А где он, кстати, у нас находится? Вот у нас этот ответ тщетности. Так, а, мы же можем просто-напросто менять, друзья. Вот у нас грибочек, мухомор, и вот у нас ответ на тщетности. Давайте, ребят, применим. Что это такое? При, при, приобретите, чтобы получить ответ своей оболочки. Непонятно. Все равно непонятно. Но я понимаю, что у нас вот эта шкала, которая, видите, там появилась, у нас она должна заполниться, и тогда мы а, узнаем, видимо, что-то новое об этом предмете. Так, тут какой-то лагерь, я смотрю, а, который пострадал от атаки. Здесь какие-то, как будто бы культисты были, которые что-то здесь вытворяли. Так, это что за значок такой? Давайте посмотрим. Так, секундочку, куда-то нас запустили. Это что это? Это типа воспоминали или куда нас запустили? Не пойму. Так, смотрим. Похоже, это типа запись каких-то воспоминаний или... А, ощу ощутить инстинкт. Пока что, ребят, не совсем понятно, что сейчас было. По мне так просто были какие-то глюки пьяные. Так, ладненько. Поехали дальше. Так, здесь, ребят, а, внимательно смотрим. Так, ага. Можно также, ребятки, открывать вот эти ящички. Так, пинаем, как он эффектно его открыл. Так, получен предмет простая лютня. Самая простая лютня. Получен предмет остаток тара жалкий а, остаточный след нектара да мы ребят мы ребят можем менять вот таким вот образом так ну что за лють давайте попробуем применим ее раз и вот так вот мы спокойненько можем поиграть на балалайки и зритель специально для тебя здесь и сейчас в игрушечке mortal shell на канале ура игра мы играем этот трек просто обалденный трек я считаю это самый лучший трек то, что было со мной в этой замечательной игре. Что ты, зритель, думаешь? Напиши, пожалуйста, свой комментарий. Ну, а мы заканчиваем игру и, конечно же, выдвигаемся дальше. Хорош играть на Балалайке, Чувак, тебя, тебя ждут увлекательные, интересные приключения. А ты здесь, смотрю, раз, раз, развлекаешься, расслабляешься. Так, это что такое? Это можно открыть? Нет? Попробуй тоже так же разбей. Нет, ребят. То, что можно открыть, нам подсвечивается сразу. И тогда мы понимаем, что можно открыть, а что нельзя открыть. Ладненько, принято, понято. Идем дальше. Пойдем, наш тяжеленный друг в тяжеленном доспехе. Кстати, вот это, видите, есть откат у нас у грибов. Как только он откатится, я так понимаю, мы с этой грибной грядки еще сможем сорвать грибочек. А кстати, что, кстати, делают вот эти вот грибы? Давайте посмотрим. Так, надо применить все на себе. Восстанавливают 30 дней здоровья в течение 30 секунд. О, вау, вот это круто. А как-то можно посмотреть мне на характеристики моего персонажа? Сколько у меня, например, сейчас здоровья? Нет, ребят, нигде такого нет. Кстати, можно, наверное, посмотреть как-то, смотреть предмет. Нет, так, что это было сейчас? Нет, что сейчас было? Да, кстати, можно посмотреть. А, вот это, я так понимаю, быстрые слоты, а это мой... А, нет, быстрый доступ у нас вот здесь. Все, все правильно. Можем, да, вот это наш инвентарь, а это быстрые слоты, друзья. Так, смотрим. Остаток тары используйте, это пример, чтобы за... узнать, что он действует... А, используйте 6 раз, чтобы больше узнать об этом привлечении. Так, ладно, я понял. Надо, ребят, все попробовать. Все, что мы приобретаем, надо все пробовать. Это что такое? А, требует... А, употребление внутрь дает крошечную меру... Тара. Пока что, ребят, мало понятно, что такое Тара. А, для меня, ребятки, Тара это, не знаю, просто Тара. Так, вот знакомое место. Это из, место из моих воспоминаний. Я, похоже, уже здесь был. Я вижу там какой-то силуэт вдалеке. Надо бы мне, наверное, подойти с ним пообщаться. Давайте попробуем. Здоровье у меня на максимум, не смотрю, восстановлено. Продолжаем блуждать и продолжаем исследовать этот уникальный, интереснейший а, мир. Так, смотрим, что тут такое у нас. Нет. Ой, ой, ой, ой, ой, эти парни похоже агрессивно, агрессивно, настроены. Так, остаток тары мы взяли. Да, эти парни явно агрессивно настроены. Это какие-то зомбари. Ну что, попробуй пробей меня. Камень, черт возьми, камень просто так не пробить. Тихо, тихо, тихо. Ну по ним сразу видно, что они так себе лайтовые. Да, мы их быстро можем вырубить вообще практически не. Зам... Ой, да тут их много, черт побери. Тут их ребятки. Очень много, и они тоже играют на балалайке Они меня все заметили Тут целая просто куча этих типов Ну что, здорово, выбегай давай по одному Ой-ой-ой-ой-ой, да ты промазал, я тебе хочу сообщить Ты промазал, да, и это твоя фатальная ошибка Кто еще? Ой, он что, не помер что ли? Я думал он помер Так, фокус, фокус. здесь можно фокусироваться Давай попробуй, попробуй Попробуй вот это, слышишь, да, так, отлично О, ну что, наигрался? Хорош уже играть. Давай уже. Др... Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, что происходит. Меня в капкан только что поймали. Да блин! Так нечестно. Кстати, да, ребят, у них, смотрите, там капкан, тут капкан стоит. Так, я тебе сейчас отомщу, гаденыш ты такой, а? Получил, да? Вы смотрите, какие наглецы. Меня только что поймали в капкан. Блин, это было больно. И тут, кстати, этих капканов дохренище просто. Надо быть внимательными. Давай, пробуй, пробуй. Ой-ой-ой, промазал, а. Да, пока что, ребят, враги лайтовенькие. Да. Тот, что был в начале, это был, наверное, из разряда какого-нибудь босса, скорее всего. Нежели просто какой-то NPC Так, здесь что такое творится? Ребятки, я, наверное, прерву сейчас ваше скучное существование Давайте немножко позабавимся, черт возьми На! Ой-ой-ой, промазал Что-то здесь их много, реально Здесь их очень много, надо бы уйти Срочно с линии атаки Так, уходим, ребят, с основной линии атаки, их там реально много Так, берем одного в прицел Ой-ой-ой-ой, ни в коем случае нельзя пропускать Сильный, кстати, удар наносят эти типы Каждый пытается ударить Уворачиваемся, уворачиваемся, друзья Ни в коем случае нельзя слишком много пропускать Они вроде бы на расслабоне, но тем не менее Они... Ой-ой-ой, еще один капкан Да как же так-то, а? Я просто, ребят, пока пятился назад, я не, не заметил я этот капкан, меня выбивает из моей оболочечки, да. И тут же сразу же добивает. Вот так вот, ребятки, нужно быть внимательным, иначе нас просто-напросто могут замиксовать эти типы. Ну что ж, первый опыт, он всегда, ребятки, горький, ничего страшного в этом абсолютно нет. Давайте попробуем еще разочек, как говорится. Так, ну что ж, начинаем из точки сохранения. Вот отсюда именно, да, вот с этого значка. Это у нас точечка сохранения на текущую локацию. Мы уже в броне и выходим дальше, продвигаемся. Пока что, ребят, что могу сказать? Игрушечка, да, она похожа очень сильно на Dark Souls. Есть своя боевая система, к которой нужно, конечно же, привыкать. Не без этого, да, опять те же самые грибочки мы собираем. Посмотрим, что у нас имеется в инвентаре. Все то, что мы собирали, у нас, кстати, остается... Может быть, что-то частично выкидывается, но в основном все остается. Здесь мы тоже уже смотрели. Здесь мы тоже уже были. Да, это просто-напросто у нас возможность осмотреть некоторые моменты, да, этой локации. Я так понимаю, вот там наверху какой-то чувачок, типа босса, скорее всего, ходит. И мы смотрим именно на него. Да, это просто-напросто мы изучаем окрестности. Так, что у нас тут с сундучком? Интересно, он закрытый? Да, ребят, он закрытый. Кстати, да, окружение у нас динамическое, мы бегаем вот по этим, по всем предметам, мы их толкаемся, расталкиваем просто, они у нас разлетаются во все стороны. Так, ладно, нечего медлить, идем дальше, нам необходимо, черт возьми, продвигаться, проходить как можно дальше. Так, здесь мы уже были, кажись, да, это я помню. Давайте пробежимся, исследуем окрестности, заглянем под этот пенечек, да, заглянем под этот камешек. Надо все как следует и следует. Ой, смотрите, кто-то там большой у нас. Елы-палы. Здесь не просто есть маленькие, здесь и есть вот такие вот типы. Вы посмотрите на этого типа. Он явно превосходит меня по габаритам. Да, я думал, я здоровый, а смотрите на этого типа. Это что-то прям очень даже серьезное. Смотрите, что творит, а. Вы только гляньте на эту махину. Она что со мной интересно сейчас сделает? Елы-палы. На-ка, получай -ка. Тебя сложно пробить, нет? Главное уворачиваться вовремя, раз Он слишком далеко достается своей лебардой А где у него хпшечка, интересно, я не понял Ой-ой-ой, воткнулся, да? Воткнулся, родной, ну-ка, получай тогда за это Готов Я думал, сложнее гораздо будет Но оказалось достаточно а, Просто, да, ребятки Но не стоит обольщаться, таких врагов здесь будет Да, еще и больше Прорываемся потихонечку, да Мрачноватые здесь места, так это что такое? Да что ж такое? Тихо-тихо-тихо, успокойся Ты успокойся, малец Успокойся, я ж тебе ничего не сделал. Все, отдыхай пока что. Так, что это такое? Что-то мы взяли. Или не взяли еще? Так, смотрим. Что это такое вообще? Не пойму. Что-то мне пишут снизу, я не вижу, что это такое. А, сундук заперт. А как же его открыть -то? Отмычки, наверное, какие-то нужны, нет? Похоже, не дают мне возможности использовать никакую отмычку Ладненько, поехали тогда дальше. И исследуем окрестности. А есть какая-нибудь карта интересная? Ох ты ж, ⁇ -мо ⁇ ничего себе, смотри! Это дальнобойный уже тип, офигеть он с луком. А мы же как-то парировать-то можем, нет? Вроде бы как нет. Охренеть, вы видели это? Вы видели? Даже есть типы, которые жахают издалека с арбалета. Стреляй родной, только промаш, пожалуйста, промаш. А я пока успокою твоего союзничка. Все, успокойся. Все, уходим, уходим, уходим. Посмотрите, как он в нас пытается выцелить. Ладно, давайте подбежим к нему и объясним, что он не прав. Кстати, вот это лазейки, в них можно пролазить. Давайте попробуем занырнем и здесь вот пройдем. Это что, на следующий уровень или мы в какой-то логово попадаем? Нет, мы просто скидываем свой огроменный меч и проходим дальше. Так, куда же мы пробрались, интересно? Где же мы сейчас? А, у нас Фолгримская башня. Мы в какую-то башню смотрю зашли. Так, здрасте. У вас тут вообще можно как-то остановиться, отдохнуть? Не знаю, вы кто такая? Так, это что такое? Пробудить Побу... сестра. Давайте пробудим эту сестру. Что она нам дает? Что за безпутный дух забрел сюда? Я буду звать тебя заблудшей. Ты же зови меня сестрой Генессой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вижу, тебе незнакомые тайны всеч... всеч... всечтимых. Ты любопытное создание. Люди для тебя лишь оболочки. Ну да, я уже понял. Да, ты пробудил его, но что бы тебе э, о нем известно, что тебе о нем известно. Принеси мне реликвию э, его прошлого, да, еще немного тара, и мы с тобой растревожим его память. Так, но перво-наперво нужно выяснить его имя. Бессмысленное бормотание. Так. И дальше-то что? Пробормотала она нам что-то, и дальше-то что? Так, испить божественный, э, божественный тар. Да, давайте исп, исп, исп, исп, испьем Раскрыть имя Чтобы пробудить силу оболочки Необходимо, необходимо выяснить ее а, Имя, так, секундочку Не понял а, Как надо сделать, что надо сделать, получить, что получить Не пойму У меня очень мало денег, наверное Это Тар, 250, ответа. Ну я так понимаю, мне не хватает, скорее всего, да Мне не хватает для того, чтобы К ней сейчас обратиться Надо бы мне побольше, наверное, фармить Побольше ходить, побольше убивать Здесь что такое? Секундочку, ощутить инстинкт, давайте посмотрим, что у нас в этом инстинкте находится. Так, мы опять подглядываем, друзья, в замочную скважину, в куда-то сквозь непонятную неизвестность, неизведанные места, и мы что-то пытаемся выяснить. Мы нашли, типа, следующий, следующую оболочку, до которой можно будет добраться. Так, здесь что у нас такое? Ощутить инстинкт, давайте посмотрим. Под, под, под, подглядываем, короче, мы в разные дырочки. Смотрим здесь, смотрим там, здесь у нас что такое? Так... Еще, смотрю, какой-то трупешник, да, я понял, а здесь еще можно за кем-нибудь поподглядывать, нет, мне понравилось подглядывать, черт побери, а, это интересно, это увлекательно, ладно, идем, друзья, дальше, что же есть еще у нас интересного в этой башне, сейчас проверим, так, это больше всего похоже на выход, нет, давайте все-таки мы исследуем эту башню по максимуму, мне интересно, что у нас на верхних этажах находится так по нижним мы пробежались а вот наверху что у нас такое а тут тоже по выход уже а, у нас а, как говорится в наружу так что это было это чё сейчас было не понял я это что за был за удар такой силы что ж, у меня в ушах заложило честно ребят заложил аж в ушах так и что такое ребятки а взять а, оборванное одеяние так получен предмет оборванное одеяние ткань связанная с давно забытыми а, к, забытым клинком так, и что? В инвентаре что-то у меня появилось же, правильно? Так, оборванное одеяние. Используйте этот пример, чтобы узнать, как он действует. Вы уже используете это... а, -а, -а, -а. Как это я уже использую это оружие? Не понял. Вы уже используете оружие. Ну-ка, давайте посмотрим, где это оборванное одеяние. Так, попытаемся использовать. Скорее всего, это, наверное, меч, который сейчас на мне. Да, это точно то же самое, что у меня уже имеется. Так, я, я что-то еще, ребят, хотел использовать. Так, это лютню я использовал, я на ней играл. Вот это что такое? Больше всего похоже на какой-то шашлык. Остаток тара, ну, дают крошечную меру тара. А, все, принято понято. Вот это что за удары такие? Это барабаны, что ли, там такие сильные у них? Сейчас мы посмотрим. Так, здесь что можно интересного найти? А, использовать верстак. Ой-ой-ой-ой-ой, священный Меч. А, так, так, так, механический шип Усовершенствовать оружие, кстати, здесь можно Нифига себе, прикольно Так, в середине освещенного меча лежит удлиненная ниша А Требуется предмет механический шип Да, для каждого а, улучшения требуется определенный а, предмет Поэтому нам здесь больше делать нечего Или подождите, может быть как-то надо что-то выбрать Нет, ребят, ничего мы не можем пока что улучшить Потому что у нас нет необходимых ингредиентов Так, принято, понято, так, выходим Здесь пока что вроде никого нет Дальше собираем, ребят, вот эти фрагменты это что такое? Это у меня уже есть. Так, я, наверное, себе грибочек сейчас поставлю. А, с помощью грибочка, по крайней мере, мы можем восстановить хпшечку. Так, давайте зайдем еще разок сюда, посмотрим. Вот это что за удары такие странные? Это откуда вообще? Это кто так сильно шумит, я не понял. Не, ну, конечно, атмосфера здесь очень мрачная. Вы посмотрите на эти... Вы посмотрите на этот геймдизайн. Это что за птица такая? Это же птица какая-то, да? Это Смотрите, это голова какой-то птицы. Она просто-напросто закованная в цепи. И не может выбраться, охренеть просто Какая же она здоровая просто, офигеть Так, ладно, давайте еще, знаете что, посмотрим Вот здесь я что-то вижу Это что это такое? Так а, Ощутить инстинкт, давайте глянем Так, что это тут такое у нас? Подходим и смотрим Так, так, так, секундочку Какие-то непонятные воспоминания опять а, Смотрим на эти воспоминания Какого-то какого какого воина мы наблюдаем, да? С огромнейшим мечом. Так, это что такое? Давайте тоже посмотрим, что здесь за инстинкт такой. Так, смотрим, прикасаемся. Еще один какой-то воин с топориком уже. Но не с мечом, а с топориком, да. А точнее, даже не с топориком, а с молотом, скорее всего. Я так понимаю, мы смотрим просто на какие-то фрагменты, что здесь типа был э, молот, здесь типа был меч какой-то, да, и здесь, кстати, есть еще вот такие фрагменты, давайте глянем, ощутим этот инстинкт еще, да, здесь вот так вот можно по инстинктам смотреть и э, кое-что выяснять. Да, друзья, это у нас мы видим типов, которые раньше владели или которые сейчас до сих пор владеют этим оружием и ходят здесь по просторам вот этой вот нашей локации. Да, мы просто-напросто за всеми подглядываем наглым самым образом. Ё-моё, как же все таки она сильно бьется, эта птичка, успокойся. Кто тебя сюда заковал? Давайте посмотрим, что с ней можно сделать. Так, а, снять печать. Так, и что? Что такое? Что у нас должно произойти? Секундочку. Эй, эй, постой! Ты сейчас, наверное, сотворишь неизбежное. Ты чё творишь-то, родной? Это что он сделал? Неужели он пытается ее освободить? Так, так, так, новый предмет тусклая печать. Так, мне куда лучше, спасибо. А. -а, -а. Эта птица с нами разговаривает. Да, очень давно меня не протягивали руку помощи, говорит нам эта птица. Получен предмет тусклая печать. Тебе как будто не косну... Тебя как будто не коснулась Тебя как будто не сложная истина. Увы, мне почти нечего тебе предложить, разве что вот такая тусклая печать. Ага. Да, ребятки. Невеликий дарно думаю, ты его оценишь. Я так понимаю, нам нужно будет это для улучшения использовать. У меня есть еще одна просьба. А В глубинах храмов праведных хранятся священные железы сечтимых. Да, и Что? Если ты принесешь мне эти железы, я извлеку из них истинный нектар, и он меня исцелит. Да, неужели? Это тебе навряд ли поможет. А ты с их помощью сможешь покинуть эти мрачные земли, если не хочешь закончить, как я. Да, я смотрю, с тобой очень все печально. Да, короче, нам эта штуковина, это непонятное создание дала. М -м -м, определенный предмет, который, наверное, мы сможем использовать а, на... Где-нибудь, короче, мы сможем использовать. А старый узник одарил вас тусклой печатью. Она позволяет отражать удары. Ой-ой-ой. А прерывает действие противника. Также печать предупреждает об ударах, которые а, невозможно отразить. Так, я понял. Это хорошие, ребятки. Это очень хороший артефакт, я так понимаю Тусклая печать, она нам пригодится Так, попытка а, Пропитка печати исцеления старый узник, а, на, старый узник Напитая печать Особой силой а, И теперь, а, после успешного отражения Противник остается уязвим Перед усиленным парированием А Чтобы, про, по, чтобы подчинить а, Вложенную в печать а, силу Необходима великая решимость а, усили, Усиленное про Парирование исцеляет вас F-отражение и левая кнопка мыши, это усиленное парирование, нужна а, решимость Так, ну что ж, надо, ребят это все использовать на практике Пока что это все теория, да, а, нас пока, конечно же, в вводят в курс дела На практике мы сейчас это попробуем а, сделать, усовершенствовать Короче, это все не связано, да, это отдельные артефакты, которые нам сейчас дали Давайте посмотрим, где они у нас находятся Справочник, оболочки Uh, я бы, наверное, конечно же, захотел посмотреть uh, все то, что мне сейчас uh, предоставили. Так, Тарс 176 еще пока не хватает, ответы 1. А, так, секундочку, да, все, смотрим Я не вижу, ребятки, артефактов, которые нам сейчас только что а, вручили Короче, они у нас просто-напросто есть Надо об этом а, знать А вот где на них взглянуть, я, ребят, ума пока что не приложу Ладно, идем дальше, так, от этой птицы Здесь куда-нибудь есть выход дальше или нет? Мы же можем прыгать Кстати, наш персонаж прыгать почти пока что не умеет Но я думаю, что нам завезут такую возможность в процессе Наверное, мы ее где-нибудь приобретем Так, здесь мы все посмотрели, выходим из этого храма наружу. Да, мне бы карта, кстати, здесь тоже не помешала. Так, кто здесь играет? Кто шумит? А, эти типы внизу. Я, ребят, кстати, к ним подходил, только с другой стороны. А сейчас мы просто-напросто обошли их сверху. По другому пути мы, ребят, обошли сейчас. Так, здесь что такое? Ну, там я был, там я все смотрел. Верстак я открывал, верстаком я пользовался. Так, выходим дальше из этого храма. Прямиком в болотистые земли. Здесь у нас тоже, наверное, какие-нибудь враги сейчас будут... Так, о, это неужели это у нас сохранили или что это такое? Давайте посмотрим, что здесь можно у нас нарыть. Самый довольный узник сидит на своем э, насесте. Он ждет прихода свежей крови. А, нерожденных должно почтить... Э, так, кто там рычит, вообще не пойму. А, нерожденных должно почтить дарами, но и они осыплют а, дарами в ответ. В ответ на безусловную верность. Так, ладно, что-то как-то долго здесь закрывать. Кто рычит-то, я не понял. Кто такой Шумный. Здесь где-то кто-то рычит, я определенно его слышу И мне не очень нравится этот рык Он какой-то реально дикий, дерзкий Ну что ж, давайте будем смотреть Кто-то здесь определенно есть Какой-то зверь где-то затаился В кустах Ой-ой-ой, я слышу этого зверя Оттуда, ребят, доносится рык Дикой силы, так это что такое? Силуэт заперт К нему нельзя прикоснуться к... Ой, тут капканов-то сколько, смотрите, что творится, а? Я что-то не понял, секундочку А кто рычал? Что-то там у нас рычит, ребят, там какой-то зверь, а тут капканов реально куча. А если его по капканам провести этого типа? Давайте пройдем, ребятки, мне прям самому интересно стало. Получен предмет, так это я понял, используйте, чтобы получить от свет оболочки. Пока что не, не совсем, ребят, понимаю, как что использовать, но в процессе, думаю, научусь. Ой, ой ой ой ой ой это что за крокодил такой интересный? Это что тут за крокодил такой, как мы к нему попали? пал и вот это босс! Это, ребятки, у нас уже какой-то босс. Я так понимаю, это не простой босс, а какой-то прям мощный. Давайте попробуем его проведем по капкану. Ай-яй-яй-яй-яй! Да что ж ты будешь делать-то, босс? У тебя здесь только капканов, а я в них попался. Давай попробуем тебя провести по этим капканам. Сможет ли он здесь пройти? Нет, друзья. Этот босс не захотел здесь проходить. Я думаю, что с ним достаточно будет непросто. Давайте попробуем. А, повоюем, что ли, с ним? Возможно, нам получится его сюда выманить. На капканы и пускай у нас тут по пляж да давайте попробуем ребятки с ним что-нибудь сделать используем все свои навыки грина это у нас да ребятки это что-то сильное попробуем ребята. ой ой ё ё ё ё моё двойной удар хороший удар у него не спорю тихо тихо тихо не буянь родной так получится у нас у вас замесить или же нет хорошие удары хорошая серия ударов у этого типа два два удара сделали, рык еще есть у него, ага, у нас, кстати, когда уменьшается выносливость, мы не можем отражать вообще никакие удары, ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, А успел, успел, успел, так, ладно, будем каруселить тебя, значит, Грина, все равно, что Глина. ничего серьезного, так, уворачиваемся, и удар, камень, камень, тихо, тихо-тихо, два-два-два, удар он делает, а потом вроде бы отдыхает, ушел подальше, я тихо-тихо, Тихо, не буянь, не буянь, родной, не буянь. Я надеюсь, у него степеней какой-нибудь агрессии нет никакой. Ой-ой-ой, ой, чуть было не пропустил. Так, надо бы использовать не а, восстановление какое-нибудь. Да, где у меня восстановление? Вот оно. Уворачиваемся от этой грины. Хороший босс. Ой-ой-ой, жестко как прилетело, а. Просто прикипело. Он еще, он еще пробивает, ребятки, он пробивает. Так, используем а, восстановление. Нам необходимо немножко мухоморов поесть. Секундочку, родной, оп. У ворота, у ворота не работает вообще никак, у ворота Меня просто-напросто сейчас Выбили из своей оболочечки Так, ладно Мы же можем сейчас дальше, мы, ребятки, да, когда нас выбивают из оболочки Мы можем продолжать сражаться Но слоу хп, у нас остается последняя жизнь Попробуем этого босса добить своим духом этот дух, кстати, тоже умеет оболочку применять Но не на так, не надолго, короче говоря Да, друзья, на самом деле надо тренироваться Чтобы а, как-то нормально здесь а, воевать, воевать И использовать боевую систему Да, если мы, ребятки, этого не научимся Это делать, то, конечно же, нам придется здесь Очень-очень а, сложно в этой игрушечке Под названием Mortal Shell Да что я вам рассказываю, вы сами сейчас прекрасно все а, видели Да, и тем временем мы возрождаемся Вот возле этой вот особой Так, получен предмет Туслая маска которая превращает вас переносит нас к сестре Генессии в обмен на все ä, собранные ä, от светы. она освещает путь что лежит дорожу дорогу вне жизни и вне смерти на которую вступает душа перешагнувшая порог однако твоя душа привязана к этому миру она не желает продолжать путь В смысле как это не ни, ни, как это не желает я продолжать желаю путь Верно то, что здесь еще не решено и Испить божественный тар, давайте, ребятки Испьем божественный тар, все то же самое Просто-напросто у нас, теперь уже У нас ноль на нашем счету Ладненько, надо, я так понимаю, снова бегать И снова фармить а, Все это а, дело, ну что ж, друзья, вот такая вот У нас игрушечка под названием Mortal Shell а, если честно ну, Игрушечка достаточно интересная, братишке Скретчу она понравилась, и братишка Скретч Ставит ей, а, как игре в своем Жанре, 8 из 10 Возможных а, баллов, да, ребятки, и здесь, конечно же, атмосфера это что-то, потому что я ни разу не такой атмосферы мрачной не видел ни в одной из а, современных ныне существующих экшен а, РПГ. Ну и, конечно, ребят, боевая система, да и вообще здесь очень много, на самом деле, всего. Надо исследовать, надо играть. Если честно, от себя, конечно же, братишка Скретч рекомендует вам поиграть в эту замечательную игрушечку, особенно ценителям жанра экшен РПГ. А что ты, зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши пожалуйста свой комментарий, я тебе